Ларичева, Маня, а ну ка проверь. Она же Анна Федоренко Она же Элла Кацнальбогин. Она же Людмила Гуренкова. Она же. Она же Изольда Меньшова. Она же Валентина Паният так? Абсолютно точно. Сегодня воровка. Точно. Так. Мои дорогие, уважаемые коллеги. Уважаемые члены избирательных комиссий. Облигация или облигация? Облигация. Изменения в Конституцию принимаются именно на основании того закона, который был принят. Те поправки, которые абсолютно легитимно, конституционно большинством были приняты нашим федеральным собранием, законодательными собраниями наших субъектов Российской Федерации, они могут вступить в действие, вступить или не вступить. Че? И какая облигация? И я маленькая облигация. Да ты что, с ума сошла? Ты? Только благодаря вашей воле. Невероятно сложная задача. И сейчас наша избирательная комиссия в полной боевой готовности, благодаря вам, для того, чтобы выполнить ту, Невероятную, огромную задачу, которая перед нами стоит. Я уверена, что мы с ней справимся. Ну, ну что ты? Ну, ну как ты себя ведешь? Ну посмотри на себя. ну Ты же здоровая девка, тебе работать надо. Работать тебе надо. А ты ведешь себя как черт знает что. Ну паскудство сплошное. Смехор! Смехор! какой Смехор! Прошу вас отнестись к этому с пониманием.